Здравствуйте. Хочу поделиться опытом по изготовлению трубогиба. Станина у меня это по длине 80 см, ширина 14 см у меня, но можно и 15 см сделать, это на усмотрение каждого Все. Ролики Ролик эти я заказывал токарю, вытачивал три одинаковых ролика, сделал вал съемный вал, потом будет обвариваться. Обойма это у меня вот видите, там наказ сделал токарю вот. Так выглядит ролик. Ребро ролика 5 мм на 5 получается, здесь он. По наружной стороне ролик 60 мм, по внутренней, где идет насечка, 50 мм. Вот так вот, по ширине 41 мм внутри, через мм на запас, чтобы 40-й профиль мне делать палец сюда вот это который вот будет потом привариваться он плотно должен заходить сюда это выступ сделал под размер подшипника внутренней тулки какого она будет у меня в данном случае на 17 миллиметров вот этот швелерочек 80 номер у него тоже сделать стоечки такие вот сделал отверстие полочка самого 4 миллиметра этого профилька идет вот. Ну, нормально, он будет устойчивый, все я думаю, э, и отлично он будет держаться, он размер у меня 80 на 80, здесь сделал борозочку, потому что они прямо под обойму, которую будут входить подшипники, обойму маленечко пришлось мне потому что она утолщена, вот подшипник будет крепиться в обойму, обойма это будет обвариваться сварочкой на прихваточках, она удержит, обварить что я не буду, а так прихватывать буду и с другой стороны аналогично сам этот валик буду обваривать его к самому э, ролику сам этот валик размером идет 17 сантиметров и 170 миллиметров длина отвалика полностью вместе с рукояточкой, как мы видим подшипник этот меня диаметром внутренне 17 миллиметров сделано вот, и на толщину подшипника 20 мм плюс еще сделал по 5 мм до да, обойма. Само отверстие обоймы сделать чуть-чуть побольше диаметром вала на 2 мм где-то там вал, если брать мне 23, то обойма у меня вот тут отверстие 25 мм получилось. Заказывала выточку токарки. Вот добрые люди не отказались сделать отверстие, потому что от, от такого светло-большого у меня не нашлось. Но люди добрые есть все равно сделали. Слава богу. Вот, вот этот вал будет сюда мешаться, и он будет держаться на подшипнике будет так держаться хорошо. Сам вал вот этот вот размер, сейчас мы покажем, он соответственно у меня вот тут 23 миллиметра вытащить можно и уже его, но чтобы главное было, оно плотно там входило в сам барабан. О, сама подшипник у меня 17, вот тут вот внутренняя обоймочка, как мы видим. О, а вал 23, можно было бы и вал на 19, который будет ходить. Барабан достаточно его было бы, но только вытащил толщину, ничего страшного. Пойдет и так. Подшипники взял старые, которые у меня были в деле, все нормально они. Пойдут выдержать. Хотел бы тоньше брать под подшипник 15 метров. Решил под 17 взять потолще. Вот эти аналогичные. Вот у меня уже собрано третий ролик. Он урушается Внутри у него подшипники запрессованы. Между роликом и до самых стоек. У меня 5 миллиметров, чтобы они не цеплялись. Все запрессовано нормально. Так ручно. И вот я сейчас сниму подвесную кареточку она тоже тоже сделана аналогично как третий ролик внутри подшипники будет запрессовываться тоже размер тот же самый 41 внутри и по наружнему он идет 51 подшипник легко ролик внизу который там сделано эта сторона на валу должна быть тоньше диаметра внутренней стороны подшипника э, Если нас подшипник 17 миллиметров то эта сторона у нас получается 16 миллиметров она тоньше на 1 миллиметр, чем подшипник, для того, чтобы подшипник хорошо входил туда, свободно имел вход на свое гнездо. Здесь 16 миллиметров, а сторона, где будет сажаться подшипник, вот здесь 17 миллиметров. И аналогично с этой стороны также же само. Где 16 миллиметров, мы, соответственно, ставим на пластину этот диаметр. Ролики эти все одинаковые, что первый, второй и третий все одинаковые. Сама э, эта полочка, как мы видим, из швеллера номер 80, она э, 80 на 80 расположена, как я ранее говорил. Вот. Мы их ставим в первые и третий ролики, вот, э, который ну, идет внутри прижимной, мы его ставим в последнюю очередь. Для чего? А потом я объясню, для чего так делается. Вот мы когда вот так все сделаем, сварим, на пластины их ставим, соответственно, пластины должны быть все три одинакового размера, я их делаю, соответственно, из угол, из швеллера 180 вырезал полку, которая утолщила где-то, по-моему, 5 мм утолщения идет. Ну, 5 мм вот оно идет. Все одинаково должны быть. Они Расстояние между барабаном и стенками этих швелеродчиков, как мы видим, должно быть не касательно. Нет, там оно 5 мм. Этого достаточно, можно и меньше сделать, лишь бы оно не касалось. Там подшипник не даст обоим будет упираться. Ну, и, соответственно, вот это все будет потом привариваться, и будет оно... Так же аналогично, как и третий сделаны. Вот полочки, вот эти, которые сделаны, они устойчиво стоят. Сам выступ, который будет под рукоятку 50 мм. Я думаю, что мне достаточно будет, чтобы закрепить эту рукоятку. Рукоятка будет у меня на 25 см сделано для вращения подачи я думаю что будет достаточно но длиннее не советую можно даже короче потом ходим и посмотрим как она будет Но я думаю что будет лучше так вот мы видим насечка или и как сделал не только хорошо что вращался превращение она не будет пробуксовывать по профилю когда будет идти будет хорошая сцепка с металлом соответственно и, соответственно будет подача я думаю односторонняя, нормально не надо делать цепную как многие делают а односторонний будет достаточно вращать будет легко плохой посмотрят по ходу действия, как потом она это будет делала вот прижимной винт который взял из домкрата 5-тонного разобрал его вот, гайка тоже оттуда вот этот винт по размеру 80 миллиметров меня свободного хода остается там я думаю что будет достаточно потом снизу будет прикрепляться вращающий каретка которая соответственно буду ее делать чтобы она вращалась а, ну, для подъема только и не было туго закреплена для того чтобы средний ролик свободно ходил вот пластину как мы видим она одинаково как и все первая вторая и третья она сделана и швелирочка в толщине 5 миллиметров 80 на у меня миллиметру она по ширине сделана и соответственно по ширине каретки 140 миллиметров сделали все они одинаково делаются толщины достаточно будет потому что упора здесь будет а который будет прижимная пластины типа толще буду делать и шестерки не меньше этой а семерочки у меня там где-то шесть с половиной вот эти вырезаны уже вот они боковые они тоже меня шестерки они сделаны вот эти отверстия и, то, и, то есть пластиночки пластиночка это 80 на 80 я сразу готовлю. но она при обточке мне получился чуть меньше на 2 3 миллиметра вот размеры у нее меня же сейчас 75 на 78 они получились ну так 80 на 80 брать почему потому что я когда обтачивала они были сразу были крывы я потом их соединил при накладке я вот так вот сделала они криво было были я взял 21 болт соединил их в отверстие стянул и потом начал обтачивать под прямым углом 90 градусов, чтобы все было, и получились они одинаковые теперь. Их обязательно надо было пометить что я сделал пометить, чтобы не перепутать, а то первый раз перепутал, потом пришлось снимать и по новому их складывать другой стороной, потому что было чуть-чуть смещение на 2 миллиметра и оно нежелательно такие делать. Надо, чтобы они были все ровные. Подшипник вот и внутри обойма тоже, он будет туда вставляться аналогично, как на третьем ролике все сделано. Это подшипник до свободного хождения, вот каретка, она вот так будет в таком виде собрана, сверху, соответственно, будет еще пластина приварена, вот эти уголочки, которые будем мы ставить для прижимного ролика, они у меня сделаны из номера 25 уголка, 25 на 25, высотой 22 сантиметра будет оно достаточно этого при поднятии долго высчитывал но пришел к такому решению, решение что больше не надо вот здесь мы делаем ровный предпорж ну делаем по миллиметру с каждой стороны где-то два миллиметра свободного хода для перемещения каретки что было А которая будет идти вот как я сейчас показываю там должно быть свободный люфт где-то хотя бы 5 тире до 7 миллиметров больше оно не нужно, там, чтобы редко вот так вот маленькая имела свободное движение, чтобы потом был, шли ровно параллельно с первым и с третьим роликом оно. И тогда не будет никаких перекосов. Первая часть закончилась и приступаем к сборке трубогиба. Вот так выглядит трубогиб уже в собранном виде. В процессе работы покажу, как он эксплуатируется. На этом все. первая часть продолжение следует. Дальше. Всего доброго всем. До свидания.